Друзья, у нас, в общем, второй день уже идет снег. Видно, да, что идет. Заметает такие сугробы. Вон. Плохо, наверное, видно. Вот, пойдемте, покажу вам, что в котельную. Вот, друзья, всем привет. Я, наверное, часто буду из этого помещения снимать видосы. В общем, сразу скажу, почему ролик назвал так водные процедуры. Вот, первый момент это вот этот момент, фильтр. Нужно поменять. А второй момент это вот этот момент. Видите, давление какое? 0,9 очка. И смысл какой? Вот есть котел, да? 8 киловатт. Вот, 8 киловатт выставлено, да, то есть у меня котел вообще 12-киловаттный, но я сейчас выставил на 8 киловатт. И получается так, что при вот таком вот давлении в одну атмосферу не включается вторая тена. Я посмотрел в интернете везде, что, возможно, это как раз из-за давления. Вот, и температура колеблется 52, 53, 54, вот как бы по-разному, в зависимости, наверное, от напряжения в сети. А вторая ТЭН никак не подключается. Пробовал выставить на 12 кВт, тоже ни вторая, ни третья ТЭН не включается. Работает только одна. Если прислушаетесь... Вот ну, сейчас я... Слышно, да? Наверное, как он шипит. Вот я камеру подставил поближе к котлу. Он, получается, типа кипятит. Идут вот эти пузырьки с ТЭНа и уходят в воздухоотводчик. Поэтому что получается? Получается так, что он эту воду кипятит. Она постепенно испаряется и уходит. Поэтому давление как бы падает. Ай, надо снять шапку хоть. Вот давление падает. В общем, сейчас задача подкачать вот это вот давление. И пришла пора поменять вот этот вот грязевой фильтр. Я вам говорил, что я буду менять. Вот, я уже видео выше показывал, где-то вот тут прикреплю ссылочку, как я подкачивал. Ну, сейчас еще раз подключим, покажу немножко быстренько. Такое коротенькое видео будет небольшое. Поэтому погнали. Вот сюда, вот в эту канистру мы наливаем водичку. И сюда опустим дренажный насос. Ой, не дренажный, а вибрационный. И отсюда подключим к системе отопления. Но прежде чем это сделать, нужно перекрыть вот этот кран. Я думаю, двух бутылок будет достаточно, чтобы закачать. Сколько тут литров? 13, наверное, есть. Вот такой насосик обычный. Самый простенький. Чего он тут? 300 ватт. давит он даже 51 так отключаем что-то фильтр сразу шикнул так теперь нам нужно открыть вот этот вот кран чтобы не было чтобы вода пошла спокойненько а не через насос и теперь включаем короче вот этот насос смотрим за давлением и откроем кран подачи поехали Все, перекрыл кран сначала и после этого отключил уже насос. Вот, ребят, накачали мы такое давление. Так, это мы накачали. Здесь перекрыл я уже сейчас. Так, перекрыли, насос открытый. Здесь у нас все перекрыто. Так, все, пробуем включать котел, и смотрим. О, сразу хоп, и вторая ступень включилась. Все отлично. Значит, действительно, то, что писали в интернете на форумах, что если давление ниже одной атмосферы, то, возможно, вторая и третья ступень не будут включаться. И вот сейчас, если вы обратите внимание, да, включились две тены, и его вообще не слышно, почти котла, как он работает. Ну чуть-чуть, вид, слышно, как шипит. Но не так, как прямо, как вот чайник, знаете, шипел. Так, ну все. Одно дельце сделали, теперь мы меняем вот такую штуку, фильтр. Я тут 4 года, наверное, живу уже в этом доме. И постоянно вот эти фильтры, знаете, что делал? Подрезал, потому что они мне были почему-то большие для вот этой колбы. А почему подрезал? Потому что когда закручиваю вот эту штуку, то есть вот этот картридж, он упирается вот в эту обойму и в корпус э, вот, этой, вот этого картриджа. Ну, э, обойму вот этой, так скажем. И недавно я полез, когда делать электричество, я на баке вот на этом нашел вот такую вот резиночку, которая как раз ставится вот сюда. Возможно, как раз она и служит вот этим самым расстоянием, которое я отрезаю на вот этих фильтрах. Так что сейчас мы уберем старый фильтр чернющий и поставим вот такой, новый. Будем спускать давление со всего дома. Опа. Так, это сейчас Одну партию спустили, сейчас вторую партию. Все, спустил. Значит, есть у меня вот такой ключ. Интересненький. Значит, мы сейчас этим ключом так открутим. Так. да? Так, теперь мы меняем сам картридж. Вот он, смотрите, какой. Вот здесь вот был 50-литровый бак. У него мембрана вышла из строя. Я думаю, дай-ка я поставлю сразу 100-литровый бак. И вот здесь вот вывел такой вот патрубок криво-косо, но как есть. И подключил вот сюда вот на пол прямо вот этот расширительный бак. Замена-то тут не сложно. берем новый картридж вставляем в отверстие вот сюда вот здесь сейчас попробуем видно будет а ну вот этот слушайте подошел четко надо наверно такие брать и закручиваем тянем Олеха меняются такие картриджи где-то раз три в четыре месяца я уже полгода где-то вот с этим вот с этим фильтром жил то есть до лета я его поменял и вот смотрите какой че это вот черный осадок уголь какой-то песок так, здесь мы закрываем. Здесь у нас открыто все. Здесь открыто. Ну, в принципе, можем запускать. Сейчас посмотрим. Если не потечет, то отлично. Поехали. воздух гоняет еще тут это вот уже один одночку одно, одна атмосфера уже накачалась 2 и 8 будет он отключится так ну вот и все ребят давление в норме фильтр чистый сейчас отметим Возьмем новую бумажку, отметим, когда мы меняли фильтр. Убираем всю грязь, крутую полы. И все, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем пока. Кстати, а что вы скажете по этому поводу, через какой интервал нужно менять вот этот вот грязевой фильтр? Напишите в комментариях, как вы думаете. Какие рекомендации? Я почитаю. С удовольствием. Да, и, друзья, еще вот по вот этому котлу. То есть, если кто-то профессионал или занимается сантехникой, вот этой всей инженерии, подскажите, пожалуйста, действительно ли это так или нет, что дополнительные тены не включаются при давлении в системе ниже одной атмосферы. Буду очень признателен и с удовольствием почитаю.